Так, пара-парам-парам-парам. Блин, ночь. Ну О, а чё это у нас там за домик? ща я ща его взломаю, блин. Так, есть там кто? О, привет! Че, узнал меня? Сейчас я тебя дом разломаю, приду. Не понял. В смысле он запривачен? Я купил себе лорда на другой аккаунт. И... Да блин. Звезда, говоришь, да? Ну-ка сейчас посмотрим, сколько она у тебя стоит. Да что за фигня? Так. Две тысячи. Спасибо, я уже посмотрел. Короче, я сейчас покупаю Понял, звезду себе На 20 тысяч Понял Пол сервера у тебя выкуплю Щас сейчас, Ща, погоди Так, сейчас все Доначу, чего, ничего Что совсем Давай, че, я сейчас доначу И вернусь Дебил, сам такой Идиот напишешь? Погоди, что напишешь? Что напишешь? Только попробуй, если ты про отца моего сказал, только попробуй. Слышишь? Черт! Еще тебя не могу убить здесь. Только попробуй написать отцу, я тебя вычислю по IP, VK, понял, придурок? Понял, нет? Идиот, блин. Все, я пошел, короче, донатить, и мне пофиг, что-то там, хоп, дебил. Сейчас я за и вернусь. <связь> чё, реально? Да реально. Я сейчас 20 тысяч за на этот сервер. Понял? Нет, дебил, блин. Ой, господи, идиот. Все, короче, сейчас за <связь> <связь> <связь> <связь> Так, Пока он меня там не видит, надо донатить, надо донатить, донатить, донатить, донатить. донатить. Привет! Ну чё? Офигел? Сейчас я все дом разломаю Теперь, да? Да, ну прощайся с домиком Чё ты? Жопа твоему дому, криперу твоему Ч ты неткаешь? Я задонатил 20 тысяч, понял? А ты бот. Бот опущенный просто. Господи, какой ты бот! Бот. Бот-бот-бот-бот-бот. Ч не надо? Да ты мне ломал дом, я тоже просил, не надо! Сейчас я тебя замуру тут, блин. Давай, давай, давай! Сиди там теперь. Вс. В смысле? Стоп! Как ты? Ладно, мне пофиг, я твой дом разломаю. Так. Блин. Что? Куда? Куда он пропал? Алло, куда он пропал? Куда? Что за? Не понял, что за фигня? Коровы еще тут эти, блин, одноклассницы. Чего, где он? Ну ладно, мне пофиг, я его дом сломаю. Так, стоп. Блин. Батя звонит. Батя звонит, блин. У -у -у -у. Да, блин. Где этот придурок? Я его сейчас нагрожу начищу. Где ты? Выходи, блин. Дебил, блин. Батя звонит. Батя звонит. Так. О, придурок еще этот. Ну блин, ты батя моему написал, да? Жопу твоему спавну? Ты чё сбросил? Да ничего. Еще раз перезвоните, если что. Все, жопу твоему спавну, понял? Сейчас ломаю ему спавну. Просто. Ты совсем что? Жопу твоему спавну, еще раз говорю. Замуровать! Вс! Замуровать! Иди ты вниз туда! Вс, сиди там теперь! Ты меня никак не забанишь! У меня опка, понял? Блин, батя звонит! Блин, черт! Алло, да, пап! Алло, Данил, почему у меня с, с карты 20 тысяч рублей? Это что, опять ты? Опять какого-то оп-апку оп покупал? Ты что, совсем дебил? Да, да это так, я, я потом вернул пап. В смысле верну, Данил? Это что, ты? Это чё? Это чё ты двадцать тысяч снял с карточки? Ты совсем дебил. Мне только прислали эти деньги час назад. Да я верну потом, ну папа! Да, ну папа! Мне даже слов хватает, какой то дебил. Чтоб у меня были эти, сука, деньги, блядь, на столе у меня дома. Если ты, блядь, их не вернёшь, тебя ждёт... ...включение компьютера. На два года, ты меня понял, говноед? Да, да... Да... Да... Да... Ты совсем придурок! Вообще охренел! Я тебя сейчас забаню тут! Мне жопа, когда он вернется с работы! Дебил, блин! Только попробуй, реально! Я тебе этот меч в жопу засуну! Я тебе реально говорю! Я тебе этот меч в жопу засуну! Понял? Спавны мы еще сломаю. Брату, ну пиши. Еще, ну пиши, пиши. Ладно, жопа тебе, короче, пока. Ты, ты Пошел В смысле Почему я тебя забанить не могу Почему я тебя забанить не могу У меня же лобка Что ты смеешься В смысле У меня лобка дебил Это Сейчас еще раз Да, да блин Бан. Да что ты ржёшь, идиот? Почему я тебя забанить не могу? Да чё? Идиот, блин. Алё. Да пап, да всё нормально. Да я верну. Слышь, ты какой верну? У меня эти деньги за кредит, сука, платить надо. А ты их просрал, свой Майнкрафт. Я уже еду, блядь, за рулем. Ты еще со своим Майнкрафтом. Я приду, я приду домой. Я, я тебе такой кабзды дам. Что тебе, блядь, мало не покажется. Ты понял меня? Папа! Да не верну! Как, блядь, ты вернешься Даже, же, блядь, Стать нахуй, с, с, с телефоном, блядь, идёшь срать, нахуй. Какой, блядь, вернутый, блядь, даже на работу сходить не можешь, сука. Я тебе, я тебе обещаю, блядь, сука, без компа два года, блядь, я тебе сказал, нахуй. Так тебе, нахуй, и надо. Да смысл, смысле без компа два года, да почему? Как ты... Ладно, давай. Он будет состоять, придурок. Э, э, не отправляй. Чепил. Я тебе, я тебе отправлю просто по одному месту. Понял? Я тебе жопу надеру, школьник малолетний. Да чё ты врешь, что ты врешь, чё ты вот чё ты врешь опять? Нет, не звонит, представляешь? Не звонит, <с el> идиот. Ой, блин, придурок сраный. Где ты есть? Блин, ко мне. Ко мне кто-то домой стучится. Кто ко мне домой стучится? Блин. Кто.. Я ждать должен? кроме, сука, дверь. Что, ментов что ли папа сейчас погоди открою иди сюда ты ч ⁇ ты папа если ты блядь с первого раза не понял блять тебе из нахуй пиздец блять я тебе обещал два года блять два года без компьютера Сука. 20 тысяч, блядь! и нахуй, не надо платить, А ты, блядь, убил нахуй! блять, без. Куда ты блять, бежишь нахуй? Гондон! блять, Ай! Чё ты творишь? ты Да не надо! Ай! сам ты был придурок. Идиот, ты сраный. Зачем ты написал, Ты ч материшься, блядь? Совсем что ли? Да ладно, ладно, пап, все, успокойся. Блин, задолбал уже. Кто, блядь, тебя задолбал? Сука! Кто? Я, что ли? Да ты вообще, блядь, не понимаешь, блядь. Ты за меня родился, нахуй. Ты с кем там разговариваешь? С кем, что ли, каким-то? Что ты за блять? Лика гриб, блядь. Кто это нахуй такой, блядь? Да ничего, ничего. Больно. А, тебе больно, блядь? Ага. А типа мне не больно, что у меня, блядь, 20 тысяч в тот раз пропало, блядь. Потом сегодня, блядь, 20 тысяч пропало. Ты ч охуел совсем, блядь? Ты мама придет, блядь, и она тебе, блядь, го оторвет, блядь. Узнает, и она, блядь, охуел блядь, она, она упадёт, нахуй. Ты чё, блядь, охуел блядь? Скоро, нахуй, праздник у не, блядь, день рождения, блядь, в июле, блядь, 3 июля. Ты, блядь, подставляешь всех со всем, что я охуел, блядь. И тебе пиздец, блядь! Блюдок. Сраный. Кто сраный ты, блядь? с тут разговариваешь, ну там, блядь, смотри, <смех> бля, ты разговаривал, кто тут, блядь, алло! Эмм, алло, здравствуйте. Слышь, о а чем ты с ним разговаривал? А это кто тебе вообще, блядь? Вот вообще-то Грифер, я его забанил, он потратил 40 тысяч рублей на ваш сервер. Вот. Что за хрень? О чем не говорил, блядь, что этот, э, кто-то, блядь, гриф, нахуй, рик он, блядь, сказал мне, что ты сорок тысяч рублей взял. Его отпиздил за это, блядь, и чё нахуй, не то сделал, что ли? Кто снял от карты? Мои деньги, где они? Ты это украл? Разговаривай со мной. Я вообще вас ничего не крал. Как вы меня нашли? Я уже заблокировал, что у меня... Хотите от меня своим дебильным сыном? Он грифелит и портит чужие дома. Сын, это че прав? Слушай, если вы мне не верите, я могу вам видео показать, где ваш сын Гриферил. Она называется Гриффир. Украл... украл у отца столько-то рублей. Вот. Я вам сейчас это видео скину. Вот. Вот смотрите. А вы чё, моего сына на камеру снимали, блядь? Чё это за Майнкрафт? Почему там мой голос, сука? Вы чё? У вас нет разрешения, блядь. Я заявление в суд подам, и вас загребут в груб. Сука, чистыми руками, чистыми, блядь. Почему там мой голос? Но, вообще-то, там я не показывал лицо вашего сына, и там вообще не было никакого лица. И ваш голос я просто записал, как разговаривать с Гриффером. Это нужно показать доказательства, чтобы вам... Вы, вы бы мне не поверили, я, я знал, что когда-то это случится, когда-то мне позвонит отец Гриффера. Слышишь, сын, ты ничего не хочешь сказать это неправда, это монтаж. Какой монтаж, блядь? Он мне тут показал это видео. Видео, бля. Где мой голос? Как ты мог это упустить? Ты чё, разговаривал там, показывал свой голос, что Да нет, нет. Ой, короче, идите в жопу, мне не нужны проблемы. Я бы сейчас заблокировал всех аккаунтов, удалил нахрен этот скайп. Вы мне не нужны, идите нахрен. Да пошел ты в жопу, блядь, как сбрось, сбрось. Сбрось, блядь, быстрее. Я не могу с ним разговаривать, блядь, какой ты полудур Ладно, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Вот такое видео получилось. Наверное, скоро будет видео. Да, скоро. Ну, если вы наберете здесь, давайте, 6 лайков и... 80 просмотров. Я, может быть, я выпущу и буду делать следующий выпуск. Кстати, искать Грифер, это, знаете, дело такое, сложное. О, капец, этот отец Грифер какой-то ненормальный. Вот, я думаю, разбанивать его не надо, таким и надо. Напишите, если вы согласны со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем ночи, всем пока.